приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала сейчас хочу вам представить вот эту замечательную маечку связанную своими руками эту маечку я связала несколько лет назад скажем так 8 лет назад когда моему ребенку было два года значит посмотрите пожалуйста вот такая маечка я сейчас близко ее покажу она связана из хлопковых ниток. Какие именно это были нитки, я сейчас вам не скажу, потому что тогда, в то время, у меня не было цели сохранить название ниток, этикетку, где-то все это записать. То есть я вязала э, с такой целью, чтобы как можно скорее ребенок надел эту вещь и пошел в ней гулять. Очень легкая в носке удобная и приятная к телу маечка вот покажу сейчас поближе посмотрите вот такая вязка а здесь использованы воздушные петли столбики с одним накидом и столбики без накида Кстати, кто еще не подписан на мой канал пожалуйста подписывайтесь мне это будет очень приятно ну а вам не сложно а сейчас я вам расскажу зачем здесь вот эти полосочки наверное те кто умеет вязать уже догадались на самом деле эти полосочки я связала для того чтобы расширить саму модель когда я начинала вязать оказалось вдруг что по ширине я набрала несколько меньше петель чем мне, мне нужно было и поэтому из положения я вышла вот таким образом всего лишь навсего сделав вот такую вот вертикальную надвязку вот как вы видите таким вот градиентом вязала столбиками с одним накидом и вот там где видите белый белый ряд здесь идет как раз шов ну и то же самое с этой стороны вот точно так же сделано так что еще могу сказать об этой кофточке? вот пройма здесь видите она одинаковая спереди и сзади никакой разницы нет вязала и я эту кофточку так как я ее вижу то есть ниоткуда ни я не брала эту модель то есть это чисто моя придумка вот край изделия, низ обвязан точно так же градиентом, а пройма обвязана столбиками без накида, а горловина обвязана одним рядом столбиков с накидом и двумя рядами столбиков без накида. Здесь еще есть один такой маленький нюанс. Вот э, на этом плече я сделала пуговки, вязанные пуговки которые продеваются вот в эти петельки. Петельки образованы вот этим верхним рядом. Вот видите, здесь ряд из воздушных петель. Вот он как раз и образует петельки, которые можно продевать пуговки. Можно было и больше пуговок сделать, но я сделала три, как раз по количеству цветов. Так. Для чего эти пуговки? Для того, чтобы голова легко проходила но если бы я не делала эти пуговки то получилось бы что вот эта вот горловина была бы более широкой и ввиду того что здесь она обвязана столбиками без накида то есть идет немножко она как бы стянута вот то есть если мы делаем пуговки ребенку они не мешают абсолютно когда надеваем маечку пуговки расстегиваем а потом застегиваем то горловина лежит очень хорошо и сейчас вы это увидите на фото прежде чем посмотреть фото посмотрите пожалуйста как это мальчика выглядит сзади видите что горловина сзади тоже немножко углублена, проймы одинаковые ну и соответственно сзади она выглядит точно так же как и спереди вот эти полосы они идут абсолютно симметрично, что спереди, что сзади. Ну и три пуговки. Такая маечка подошла бы не только мальчику, но и девочке. Такую маечку можно связать и других расцветок. То есть можно сочетать разные расцветки, можно и в одном цвете связать. Вот такая маечка получилась у меня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вам понравилась маечка, тоже ставьте лайк. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Буду очень рада. Всего вам доброго. До новых встреч. А сейчас смотрите фото.